Новичкам Фаберлик вас приветствует международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн». Вы зарегистрировались, но еще не сделали ни одного заказа? Тогда скорее за покупками, потому что кроме скидки в 20% вас ждет шикарный подарок – набор из двух средств для кухни. Наше легендарное средство для чистки духовок и плит и любимое всеми концентрированное средство для мытья посуды с биоэнзимами и ароматом яблок. Косметика для дома «Фаберлик» поможет сохранить чистоту на кухне и наслаждаться идеальным порядком. Она справляется с любыми загрязнениями и безопасно для окружающей среды. Только приятные ароматы и мягкие формулы для безупречного результата. Средство для чистки духовок и плит быстро размягчает и эффективно удаляет пригоревший жир, сахар и даже застарелый нагар. Подходит для всех видов плит из металла, керамики, стеклокерамики, газовых горелок, духовок, грилей, печей, стекла, барбекю и шашлычниц. Оно не повреждает даже самые деликатные поверхности и отлично смывается. Концентрированное средство для мытья посуды создано на основе моющих компонентов растительного происхождения. Биоэнзимы в составе позволяют легко и без замачивания справляться с удалением засохших остатков жира, макарон, риса, детского питания и других стойких загрязнений. Средство с ароматом душистых, спелых яблок не раздражает и не сушит кожу рук. Оно полностью смывается водой и подходит для мытья детской посуды, сосок и бутылочек. Также подходит для очищения овощей и фруктов. Как же получить набор «Дом Фаберлик» в подарок? Есть три условия. Первое. Быть зарегистрированным до 6 августа и не иметь оплаченных заказов. Второе. До 6 августа в период действия каталога номер 11 оплатить заказы на сумму от 1199 рублей.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 С 7 по 27 августа в период действия каталога номер 12 сделайте свой второй заказ на минимальную сумму и вместе с ним заберите честно заработанный подарок. Но самое приятное, что выполнив условия акции новичка, которая является первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие и в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Мы желаем вам приятных, а самое главное – выгодных покупок. До встречи в следующих видео проекта Фаберлик Онлайн.